25 июня в Казани установят вкусный рекорд. Из разноцветных печенье горожане сделают огромный смайлик. Счастливая улыбка площадью 90 квадратных метров появится на площади перед центром семьи Казан. 10 стартапов завершили акселерацию в Иннополисе. Впереди Дублин. Затем команды выступят на престижной стартап-конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско.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 Студенты из Набережных Челнов посетят Госсовет Республики Татарстан. В экскурсии примут участие победители и призеры игры «Парламентские дебаты». Татарстан примет Кубок мира по хоккею среди молодежных команд. Игры пройдут с 20 по 28 августа в Ледовом дворце спорта Набережных Челнов и нефтехимарении Нижнекамском. Неплатящим алименты россиянам могут запретить сдавать на права. Эти меры будут способствовать стимулированию должников к погашению имеющихся задолженностей.